Привет! Сегодня мы с тобой продолжаем развивать тему родовой системы и поговорим о том, как создать свое крепкое родовое наследие. И развернем фокус на наше будущее поколение. То есть представьте, есть вы, ваша семья, ваши прошлые и особенно будущие поколения. В глазах каждого светится счастье, радость, удовлетворение от жизни. В теле чувствуется уверенность, и вы чувствуете, что весь ваш род, вся ваша семья поддерживает вас. У вас есть ощущение опоры, силы, возможности совершать невозможное, достигать любые свои цели. И есть ощущение наполненности и смысла того, что происходит с вами. И более того, есть благодарность от членов вашей семьи, как прошлых, так и будущих. И есть признание самого себя за то что вы смогли реализовать себя полностью и все что вам в этом могло помочь это как раз таки начать заботиться о личном счастье не о счастье других людей или о счастье своих детей то есть у многих есть особенно в стране нашей в постсоветского пространстве есть такая программа все лучшее детям то есть когда мы ради счастья других детей готовы пожертвовать своей жизнью. Но самое печальное то, что дети копируют нас, и они не становятся от этого счастливыми, когда вы в них вкладываете свою жизнь. Они берут эту программу и несут дальше в массы. И самое большое разочарование для родителя, когда он вдруг видит, как его дети, в которых он столько сил вложил, пытаясь сделать его счастливым, он вдруг начинает его ребенок, начинает делать то же самое со своими детьми. Тоже жить ради счастья будущих поколений. И от этого момента становится совсем грустно. Есть, если хотите сделать детей счастливыми, то становитесь счастливыми сами. Они это скопируют. То есть вашу уникальную стратегию счастья. Итак, если вы хотите взрастить крепкое родовое наследие, то в первую очередь работайте над личным счастьем. И параллельно выстраивайте, создавайте ценность семьи. Не либо то, либо другое, а все вместе. Личное счастье и семья. И да, где-то придется поработать с прошлыми поколениями, где-то возможно покопаться немножко в мусоре. Но это не главная цель, и это не самая важная задача. Гораздо важнее это взращивать в себе то чувство опоры, которое вам поможет двигаться к вашим целям, которое поможет выстроить, то чувство безопасности, надежности и поддержки, которое будет питать и вас, и ваше будущее поколение. И уход за своим садом – это далеко не выпалывание сорняков и прочего хлама. Это в первую очередь и самую важную очередь – это правильный уход и поливка, своевременно еще к тому же. И тогда вы сможете вырастить свое могучее дерево безграничных возможностей. Почувствуйте эту силу в себе и начните ее уже транслировать в мир.